Здравствуйте! Хочу рассказать вам и показать, как плодоносит мой инжир и как я его выращивала и какого ну, успеха я достигла. Инжир у меня третий год и плодов на нем огромное количество. Смотрите, скажешь, да и пазухи листиков идет не пасынок, как у других растений, помидоров, цветов, а сразу ягодка. Не знаю, ягодка это или фрукт. Наверное, фрукт, потому что мелкие косточки. Смотрите, какие они цветочки. Он не дает, он не цветет. Он замечательное, такое интересное растение. Вот это уже, мне кажется, что он спелое, потому что вот мягкое. Я хочу его сорвать. И попробуем, как оно... По вкусу вам расскажу и посмотрим в разрезе. Инжир можно формировать в виде куста. Вот смотрите, куда много веток идет из земли. Я живу в Одессе, он у нас не вымерзает. А можно формировать в виде дерева. Вот второй инжир у меня. Это немножко другой сорт, но тоже посмотрите, сколько на нем урожай. Это длинненький такой в виде груши. А этот в прошлом году был кругленький, но сладкий-сладкий и белого цвета. А этот, не знаю, эти какой-то он такой непонятного цвета. То ли он еще цвета не набрал. Сейчас я хочу попробовать. Сильно у меня захотелось испробовать. Тоже из каждой пазухи листиков. От сорта не зависит, как он дает урожай. Он... Цветочки все равно не пускают. Смотрите, сколько много будет инжира. Он такой сладкий, ароматный. Мне так нравится. А теперь немножко расскажу, как я его выращивал. Вот, смотрите, маленький. Это низкорослый инжир. Этот инжир можно держать в квартире. Кто любит экзотику, вот этот инжир подходит для комнаты. Смотрите, эти деревья огромные. Это вот выше моего роста, вот руку поднимаю, видите, как высоко, метра, наверное, 3-2,5, и раскидисто. А этот куст идет маленький, аккуратненький, но на нем тоже полно инжира. И в этом году я научилась размножать инжир. Я добилась того, что он пускает у меня корни, немножко трудно было, сложно, может это как для новичка, но я научилась размножать. Все этих три инжира я купила с черенка, вот такого размера, вот такие маленькие. Правда, укорененные, с корешочком. Посадила. Вот этот куст я посадила прямо в землю. А эти два куста я посадила в горшок. Я же не знала, как его размножать. Ой, раз... как его выращивать. Этот куст у меня в первый же год вымерз. Но он пустил с корня. Он не пропал полностью. Он спустил с корня. А сейчас смотрите какой мощный ствол. Новую ветку. Вот центральная ветка вымерзла. И получилось две боковых. И затем я на следующий год укрывала агроволокном. Это у него третий год. Посмотрите какое мощное красивое растение. А в этом году он рос у меня. На улице и я уже не укрывала. Этот куст я выращивала в горшке, носила то в дом, то в гараж, то на улицу, то на солнце, чтобы он не подпортился. И он намного позже дал урожай. В этом году он первый раз дал урожай. А этот куст в прошлом году давал еще урожай. И тот куст тоже я выносила на улицу, вот этот крупные плоды. Играла с ним. А затем решила посадить их на постоянное место и укрывать белой тканью, которая ну, продается в магазинах, агроволокно называется. Она есть разной плотности, то есть для каждого города или области свою плотность выбирают. Допустим, у нас в Одессе не сильно холодно, можно потоньше где прохладней плотность 60 там есть 30 разная плотность и вот такая красота у меня выросла на моем участке это тоже уже взрослое растение посмотрите оно низкорослая то что я говорила для комнатных условий стволик видите какой толстый на третий год он дает урожай если укоренить то на третий год спокойно он дает урожай а тот куст, который я держала на улице, он на второй год дал урожай. Но эта ягода какая большая, огромная. Те были поменьше плоды у меня с того дерева. А эти неизвестно, раз он низкорослый, наверное, еще меньше будет. Ну, он еще маленький. А, я забыла вам сказать. Вот этот плод, что я держу в руке. Это э, весной он появился. Еще листиков не было, а эти плоды вот уже появились. Вот эти, вот этот и вот эти два. Три плодика. А затем, ближе вот сейчас, недавно вот появились остальные плоды. Эти веточки стояли пустые-пустые. А сейчас они начали удлиняться в размере. И между листиками, в пазухах листиков, появляются плодики интересно наблюдать за этим растением очень интересно лист такой красивый, резной его практически ничего не ест, мы его не травили ничем, ничего, сейчас пойдем попробуем это чудо-плод как он в разрезе покажу вам и на вкус какой хочу вам показать черенок инжира как он выглядит он пустил у меня корешочки в воде я посадила вот видите, корни белые пошли. И забыла снять видео. Но, что он растет, ясно то, что листики старые опали, но молодые вот почки начали набухать. Он прекрасно себя чувствует, это растение. Это один кустик я решила попробовать, как размножать. И, и по-моему у меня получилось. И буду размножать дальше. Интересно это занятие. Инжировые деревья будут у меня расти. У всех яблоки сливы, а у меня инжир. Инжир я сполоснула, так как он был на улице. Все-таки мухи. Все. Сейчас будем пробовать. Сейчас настал самый долгожданный момент. Я хочу разрезать этот плодик. Он очень мягкий. Вот одной рукой даже я могу разрезать. Ой, какой красивый. Янтарный. А попробовать его надо. Интересно, какой он на вкус. Ну, покупной понятно, что он вкусный, а интересно тот, который вырос, ну, у тебя в огороде. Вот это самое интересное. Сейчас я вот разрежу кусочек, чтобы всем досталось. Я попробую один кусочек. Там всего три ягодки этих получили. Так, смотрим. Очень мягкий, сочный, сока много, косточки мелкие. М -м -м -м -м -м. Ароматный, сладенький. Мне кажется, он еще должен был чуть-чуть постоять. Потому что вот эта мяко мякоть сладкая, а по краю вот это вот светлая. Она еще не совсем сладкая. Значит, должна достоять. Что я съела со шкурочкой. Как правильно его есть. Научусь, когда будет много у меня. Вот такое чудо инжир у меня теперь растет. Буду размножать, если кому понравилось мое видео и сам инжир. Подписывайтесь на мой канал. Могу переслать По украине и пусть люди себе размножают тоже пусть растут эти деревья у каждого кто любит экзотику я попробую выращивать низкорослый сорт тот дома и когда будет результат я вам скажу как он чувствует себя в домашних условиях и как он развивается на улице. Какой лучше, какой не лучше. Но он очень мягкий, сочный. Такой липкий аж. Вот на ощупь берешь, он липкая палец. Вкусный. Мне понравился. Желаю всем удачи. Всем пока. Выращивайте экзотику у себя. На участке или дома. Спасибо всем за внимание. До свидания.